Всем привет, с вами Блог Фрилансера, судя по комментариям первая часть видео с лайфхаками вам понравилась и я решил записать вторую, итак лайфхаки для начинающих веб-дизайнеров часть вторая, поехали! Первый лайфхак касается масштабирования документов, когда вам нужно увеличить либо уменьшить ваш макет, можно использовать инструмент Лупа, либо масштабирование. С помощью клавиши мыши зажимаете ее, увеличиваете, либо уменьшаете. Если зажать клавишу Alt, появляется минус. Либо горячими клавишами Ctrl плюс, Ctrl минус. Но есть вариант гораздо проще, я сейчас упрощу многим. Немножко жизнь переходим в редактирование, настройки, инструменты и ставим галочку масштабировать колесиком мыши. Теперь можно увеличить либо уменьшать ваш документ просто, просто скроля колесика на мышке. И отсюда сразу же второй лайфхак, когда вы увеличите ваш документ, и вам, например, нужно переместиться в другую часть макета, влево или вправо, куда вам там нужно. Для этого не обязательно зажимать вот этот вот ползунок. Можно просто зажать клавишу пробел на клавиатуре, появится такая рука, и просто перетаскиванием перемещаться по вашему макету, куда вам нужно. И далее просто уменьшать, либо увеличить также колесиком мыши. Третий небольшой лайфхак, когда вы уже поперемещались по правшую макету, сделали вам то, что нужно, и вы хотите посмотреть его, чтобы не мешались эти вот такие палитры. Для этого зажимаем клавишу, вернее не зажимаем, а просто нажимаем Tab на клавиатуре. И левая и правая панель у вас скрываются. И теперь нажимаем Ctrl-1, и у вас появляется макет в его естественном Вернее, в настоящем размере. И вы можете уже его оценить, посмотреть, где что поправить и так далее. Ctrl-1. Новое естественный 100% масштабирование макета. Четвертый небольшой лайфхак для тех, кто еще не в теме. О том, как избежать лишних действий при сохранении, вернее, при вставке изображений в макет. Если вы нашли нужное изображение в интернете, я вам нужно его Переместить ваш макет, не нужно его нажимать, сохранить изображение как и делать лишние действия. Достаточно нажать правой клавишей мыши, копировать изображение, перейти в Photoshop, выбрать инструмент перемещения и нажать Ctrl-V. Все, теперь ваше изображение уже находится сразу в макете. Более того, если вам нужно, чтобы работать над этим изображением в новом документе, просто нажимаете ⁇ Файл создать ⁇ и Photoshop автоматически задаст нужные размеры для данного изображения. То есть ширина и высота у вас автоматически подставятся. Нажимаете Ctrl-V и изображение на весь документ, как вам нужно. Закроем и удалим. Пятая фишка для начинающих касается заливки слоя, либо вообще стилей слоя. Например, вы создаете какие-либо иконки. Вот у нас есть иконки определенные, и вам нужно поменять ее цвет. Для этого можно перейти в параметры наложения. Наложение цвета и выбрать нужный вам оттенок например, будет зеленый в нашем случае. Нажимаем ОК. OK. И далее вам нужно закрасить также иконки все остальные. Для этого можно нажать скопировать стиль слоя на нужные нам иконки, затем выделить все остальные и нажать клавишу «Вклеить стиль слоя» и как мы видим все остальные также закрасились одним движением мышки. Это также позволит сэкономить вам кучу времени и применяется не только в иконках, но и в других объектах макета. Например, создаете вы какую-либо кнопку, здесь у нас также есть эффект, вернее стиль слоя «Тень». Ибо, например, он нужно создать другой какой-либо объект. И также можно применить к нему стиль слоя тень. Можно скопировать стиль слоя, а можно просто зажать Alt и переместить его сюда. Зажимаем Alt и тянем на иконку FX. Готово. Последний лайфхак на сегодня. Если вы заговорили про цвет кнопок, Например, вы делаете интернет-магазин, и у вас есть много-много кнопок в макете. Давайте для примера покажем. У вас есть какие-то карточки товаров, и заказчик говорит «Ну, не хочу я желтый цвет кнопок, давай менять их на какой-нибудь синий, либо зеленый». Вы говорите «Окей», и вам, если вы не знаете данного лайфхак, придется менять цвет у каждой кнопки. Есть вариант проще, для этого используем смарт-объекты. Давайте я на примере покажу. Нужно преобразовать кнопку в смарт-объект. И уже использовать его в нашем макете. Теперь, когда вам нужно поменять цвет кнопки, просто клацайте два раза на эту иконку листика. Открывается папка и меняете уже цвет здесь. Ну пусть будет такой в параметрах наложения тень также меняем на более темный зеленый и далее нажимаете Ctrl S и все разом у вас меняются кнопки, перебирает нужный вам цвет это также сэкономит вам кучу времени пользование смарт-объектов я записывал отдельное видео, здесь справа я его прикреплю в описании также Открывали кучу папок, воспользуемся лайфхаком из прошлого видео, нажимаем Alt и на папку, и скрываем все наши папки по порядку. И последний лайфхак, как запомнить лайфхаки. Просто выпишите на листочек бумаги название данных фишек и поставьте перед компьютером. Теперь, когда будете работать над документами, вы будете их помнить и применять. Смотреть видео это одно, а использовать на практике совершенно другое. На сегодня все. Если видео было вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, о чем еще записать видео. Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте, ссылка будет в описании. В нем я делюсь также полезной информацией для фрилансеров и веб-дизайнеров. На сегодня все. Всем пока, спасибо за внимание.